ордена и парады оркестров звенящих мед офицеры живут для того чтобы умирать офицер живут для того чтобы честь иметь офицер живут для того чтобы умирать офицер живут для того, чтобы чистить медь. у и наличные красные товары купца. Ограниченная емкость у человека в руках. Офицера богатства сухой овал лица. По причине которого больше патронов в БК.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 Воняющим серой аду. Офицеры живут для того, чтобы увидеть рай, даже в самом далеком воняющем серый адду. И привыкший тянуть этой лямки суровую нить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 и ветер бегает по крыше Покуда пуль не слышно визга Пока мы чувствуем и дышим Пока деревья зеленеют На родах вставших под разрывы Пока мы что-нибудь умеем Любите нас, пока мы жив Пока мы чувствуем и смеем Любите нас, пока мы жив пока мы живы. На минуту закрою глаза, на минуту побуду дела. вновь посадочная полоса, под капот вертолета легла, уходя в неизвестности дым.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 не меняясь угоду злословью, Постарайся остаться собой, Не меняясь угоду злословью. Заблестят на груди ордена, Руки женские вылечат душу, И останется эта война. Где-то там за криптом гендукуша И останется память жива